Этот институт дал мне возможности развиваться, то есть здесь очень сильные преподаватели. Данил Юрьевич, огромное ему спасибо за то, что он мне помогал вести этот диплом. За каждый мой вопрос он отвечал. Вот. Спасибо всем преподавателям, я счастлива. Но я ожидала, потому что я приложила к этому усилия. Один предмет мне пришлось пересдать, это английский язык. В планах у меня создать свою дизайн-студию и Развиваться в этом, ну, как бы, свою дизайн-студию, создать собственное дело и плыть по этому течению. Я хочу открыть свою пэк.